Всем привет! Смотрим земельный участок в Адлере. Абсолютно хороший подъезд к участку. Вода центральная, свет на границе. 10 соток. Это каменка. Ну, оно же Голицына, скажем так. Видите, практически ровный участок. 10 соток. Размежован на два участка по 5 соток. С той стороны тоже есть заезд. Хороший участок и недорого. Ну, правда, классный участок. Классный участок. Соседи все живут, живут постоянно. И вот эта дорога, она приведет в нацпарк. То есть там лес, можно ходить по грибы, по ягоды красота вот буквально 100 метров проехали здесь уже получается тупиковое место там за углом уже все и вот лес идете в лес по грибы по ягоды оставляйте какой здесь наичистейший чистейший воздух красота. получается можно купить 10 соток за четыре с половиной миллиона или 5 соток за 2 миллиона 750 тысяч